Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем канале. Это, видимо, уже десятая видеоинструкция о программе SMM Combine, программе автоматизации действия в социальной сети ВКонтакте. В этой видеоинструкции я расскажу о лайкере. Этой функция я довольно часто пользуюсь, заказываю эту услугу на бирже. Сейчас я вам покажу, как это можно сделать с помощью программы SMM Combine. Лайкеров у SMM Combine 2 расскажу о первом лайкере который позволяет получить лайки на ваш пост и получить нужное количество вам еще и репостов. Лайкер очень простой, в принципе его настройку уже вы можете сделать самостоятельно. Вам необходимо получить адрес поста, который вы хотите налайкать. Первый закрепленный пост на моей стене. Я его открываю и копирую адрес этого поста. Вот этот адрес. Сейчас 15 лайков. Захожу в программу Смм комбайн выбираю лайкер первый лайкер удаляю старый свой пост вставляю новый я только что купил аккаунты, причем купил именно брученные аккаунты, аккаунты живых людей, потому что лайкать с авторегов ну, особого как бы смысла нет, потому что я получаю не только лайк, но еще буду получать и репост по друзьям, а я купил аккаунты на этом сайте именно с друзьями. Эффективность от этих действий, конечно, возрастает, но фейковые аккаунты, они живут недолго. Читайте внимательно строчки, которые написаны ярко, крупно на сайтах, где вы покупаете аккаунты. Итак, пост разместил, включил делать репост, написал текст репоста. Возраст мне не важен, то есть я буду со всех Купленных аккаунт лайкать у меня их тут немного, всего 10 штук, поэтому включать еще какие-то ограничения по возрасту аккаунта, с которого производится лайк. Ну нет, если у вас много аккаунтов, либо вы зарабатываете тем, что накручиваете что-то и кто-то вас будет просить по условию т.з. что. Лайки или репосты должны быть с аккаунтов определенного возраста или определенного пола. У вас есть группа раскрученных аккаунтов. Вот выставив эти параметры, вы можете лайкать и репостить с аккаунтов определенного возраста, места жительства и так далее. Подключаю аккаунты. Я сейчас купил аккаунты 2 января. Вот их тут 10 штучек. Правильно их сохранил. Вставляю один поток, большую задержку. Количество лайков я хочу, ну, например... У меня их всего лишь 10 аккаунт 5 лайк все все параметры ну, очень простой инструмент очень понятно нажимаю старт и пошел процесс лайкинга еще раз повторюсь в этот момент вы можете заниматься чем-то совершенно другим парсить что-то проверять какие-то аккаунты Вот вчера я собрал все аккаунты которых меня были вот их 319, проверил на валидность, половина из них еще работает. Выгрузил их все, но ну, делал это все одновременно с выполнением других операций. Так как у меня один поток и очень большая задержка, мне просто спешить некуда, праздники. Я сейчас поставлю на паузу и покажу, чем все это закончится. Итак, лайкер завершил свою работу. Если посмотреть по логу, отправлен один лайк, отправлен 0 лайков какая-то ошибка. Правильно, один лайк, лайк, лайк, лайк. Вот мои 5 лайков, которые я заказывал, я получил. Вот если посмотреть на мою стенку, было 15. Теперь этот пост имеет 20-20 лайков но с репостами какая-то засада то есть ошибка ошибка ошибка ошибка хотя репост стоял сейчас попробую сделать то же самое вот для этого поста я его не менял его репостили лайкали тоже здесь один репост 16 лайков сейчас его поставлю побыстрее два потока или даже три потока и поставлю задержку, ну, например, в 15. Возраст убираем. Старт. Пошел процесс опять же лайкинга, но уже другого поста. Меня больше всего интересуют репосты. В несколько каналов идет все значительно веселее. Видите, опять же лайки прошлись, а с репостами какая-то проблема. Но ну, возможно что-то я сделал не то. Вот Лайки ставятся без вопросов. Но почему я не смог сделать репосты, расскажу на вебинаре. Вот пять лайкер остановился. Давайте посмотрим, что у нас тут получилось. Вот, 23 лайка. Ну, как и просили. Но с репостами какая-то какая-то засада. Давайте сделаем вот так. Не буду писать никакого текста. Нет, возьму пост из мероприятия. Вот этот пост. Вот, и его размещу. Все, прошу репосты. Сейчас у меня 13 репостов, 43 лайка. 10 поставлю три потока нажму старт почему я так хочу репосты потому что у купленных аккаунтов есть друзья для меня это интересно но с репостами что то у меня не получается репост стены ошибка один из параметров был пропущен или неправилен в объекте. То есть, что-то, видимо, я с адресом не то указал. Но лайки, как вы видите, прекрасно, прекрасно ставятся. Хорошо, по поводу репостов поставлю себе большую галочку, потому что мне это лично очень нужно, что не столько лайки важны, сколько именно репосты. Но вот обратите внимание, уже третий раз я использую эти фейковые аккаунты, уже на три поста я поставил себе лайков. То есть, если бы я это все заказывал на бирже, то каждый лайк по минимуму стоит рубль вот я пропустил 3 уже 3 рубля вот умножаем на 10 это уже бы мне минимум бы обошлось 30 рублей вот но аккаунты еще живые я сейчас еще этими аккаунтами вступлю в свое мероприятие но это записывать уже не буду Экспортировать тут, как сами понимаете, уже нечего. В следующем видео я расскажу, как работает лайкер, пользователи. Ну, возможно, уже к этому моменту я разберусь, почему не работает репост. Если у вас будут вопросы, приходите на вебинары, которые я провожу каждый четверг в 20 часов. Задавайте вопросы, я буду на них отвечать вживую. Всем спасибо, до свидания.